А теперь вы смотрите, на самом деле через вас прошло очень много денег. Среди нас, наверное, в чате есть Анастасия, которой 21 год. Для нее это упражнение будет не так актуально, но для большинства оно будет интересным. Сейчас мне важно, чтобы вы по формуле рассчитали, сколько денег у вас прошло. Для этого нужно всего лишь три цифры в начале. Первая ваша зарплата. Ваша самая большая зарплата, даже если она была один раз вам выплачена с учетом премии, бонусов, просто вот один раз вы получили суммарно э, очень большую сумму денег. И та, которая сейчас. Все мы их складываем, делим на три и получаем среднюю зарплату за весь э, период прошлой работы. Вычисляем, сколько лет вы работали. Если вы начали трудовую деятельность после э, получения высшего образования, то в 22 года соответственно там на сегодняшний момент вам определенная сумма лет вы читаете из сегодняшней цифры возраста предыдущую да и когда начали и вот получается ваш трудовой стаж там вот столько-то лет если вы начали работать там с 15 то понятно вычисляем главное здесь главный принцип когда вы регулярно начали зарабатывать то есть если вы регулярно там с 15 лет каждый месяц зарабатываете Тогда с 15 лет. Если вы регулярно с 17 зарабатываете, значит с 17. С 22, значит с 22. И пример получается следующий. Вот у меня рассчитана Первая зарплата там 12 тысяч рублей была. Максимальная зарплата за все время 450. Настоящая зарплата 85. Складываем все это, делим на 3. И получаем, что средняя зарплата 182 тысячи. Начало карьеры было в 22 года, возраст по примеру 33 года, и того человек поработал 11 лет. И мы, если умножим 11 лет на среднюю зарплату на 12 месяцев в году, то получаем, что за прошедшие 11 лет через человека в среднем прошло 24 миллиона. Даже если мы вычтем 13%, если ну, человек работал по найму, вычитаем 13%, это все равно получается 20 миллионов где-то примерно он получил на руки. Посчитайте, пожалуйста, по формуле, э, а сколько через ваши руки уже прошло. То есть сколько вы уже получили в свое э, время за годы своей трудовой деятельности. Друзья мои, мы с вами не замечаем, как деньги расходуются. Мы зарабатываем колоссальные суммы, но они у нас разлетаются, вот пуф, и все. Реально офигеть. Да, И если бы откладывать хотя бы 10%, да, много, да. Александр? В долларах, тем более, если бы откладывать. Так, Оль, вы можете сразу сказать нам цифру, которая получилась, да, то есть все свои зарплаты сложить и разделить. Первую, не помню, хоть убейте, пусть будет 5000, самая большая 80. Да, Ольга, спасибо, спасибо. И отношения ваши... Да, первая зарплата в рублях. И отношения ваши разочарованы, расстроены, чтобы э, вы... Угу. Так, вижу, за 11 лет 5 миллионов. Хорошо. Угу. И вот, друзья, смотрите, на самом деле, ведь очень правильно э, э, э, было сказано там выше в чате о том, что не замечаем, где эти деньги, да, куда они делись. Фактически для того, чтобы э, что-то купить... Нужно просто накапливать. А для того, чтобы накапливать, нужно вести бюджет. Это <связь> сегодня как раз-таки о нем и речь. Но бюджет... Да, можно было... Михаил, конечно, можно было бы несколько квартир купить. Конечно. Но бюджет, это же такая штука, ее же как диету воспринимают. Да? Вот кто у нас любит диет на диетах сидеть? Ну, я сама пытаюсь регулярно. У меня пока не получается. <связь> Совсем, честно вам скажу. Вот, а, и... Выходит, что с бюджетом такая же э, петрушка, что мы пытаемся заставить себя, мы понимаем его ценность, мы понимаем его необходимость, но начинаем вести и бросаем, начинаем вести и бросаем. Кто так де делал? Давайте устанавливать э, победителя сегодня, кто сколько раз. Максим, не переживайте, главное сейчас, мы не будем больше этого предотвращать, мы будем сейчас предотвращать, да, мы больше не допустим этого. То есть мы сейчас будем искать те инструменты, которые вам позволят в будущем сохранять эти деньги, то есть у нас же еще предстоит какой-то доход да то есть мы же еще не заканчиваем свою трудовую деятельность многие предполагают что и на пенсии будут продолжать работать соответственно эти деньги мы уже не упустим у нас ни одна копеечка не уйдет так вот будем вести, учиться вести бюджет кто сколько раз начинал и бросал давайте искать победителя Шесть раз людмила начинала и бросала четыре раза анатолий начинал и бросал Ага, Ольга, полтора года ведете, молод... Ольга, вы молодец, вот мы вам сегодня еще прививку дадим, чтобы вы продолжали это делать. Ага, так, пару месяцев в году ведете, а потом бросаете, три раза, угу. Десять раз. Вот Тамара у нас, видимо, победителем будет пока год ведете, Ксения, главное держаться, не останавливаться. И вот смотрите, здесь какая штука начинает возникает, что очень многие же... Угу, отличная лифтина, супер. А, очень многие начинают, ну вот ведут бюджет, начинают, начинают, потом какую-то цифру забыли записать, и уже и дальше не пишут, и все, и, и забывают А, ай, все, и откладывают это, и опять деньги начинают разлетаться. То есть сами за собой не замечаем, когда, а, ну, загоняем себя в ловушку этого транжирства. Я предлагаю сегодня рассмотреть другой подход. Взгляд инвестора на расходы. А, ну, самый главный взгляд инвесторам расходы это, например, на вещи, которыми вы не пользуетесь, да, то есть воспринимайте предметы, которые стоят в вашем доме, а вы их не продаете почему-то, как деньги, которые не работают и не приносят вам проценты.